Сейчас я расскажу вам про саму программу цифровой трансформации за два модуля и два бизнес-семестра, где мы вместе автоматизируем классическое управление бизнес-процессами и проектами. И мы вместе реализуем интеллектуальное управление высокого уровня цифровой зрелости. Для новаторов есть возможность стать цифровым лидером отрасли уже в этом году. В первом модуле мы направляем жизнестойкость руководителя, бизнес-модели и компании. Первый модуль – еженедельное моделирование жизнестойкого управления. Во втором модуле мы готовим 10 схем для внедрения жизнестойкой системы управления. В модуле 2 – интенсив управления знаниями цифровой компании. Документируйте быстрее и эффективнее до 7 раз. После третьего модуля управления документами, заданиями и заказами. Продавайте и обрабатывайте заказы быстрее на 40%. После четвертого модуля управления продажами и взаимодействием с клиентами. В пятом модуле мотивируйте людей на основании измерений деятельности компьютером. Пятый модуль управления эффективностью по одному бизнес-процессу в неделю. Реализуйте новые продукты и проекты быстрее и эффективнее на 70%. Шестой модуль ⁇ Управление проектами компании и партнеров. Улучшайте цифровые продукты быстрее и эффективнее до 17 раз. Седьмой модуль ⁇ Управление продуктами компании. Производите быстрее и эффективнее на 20% и более. После восьмого модуля управления производством компании и партнеров» Зарабатывайте больше до трех раз с помощью системного анализа и ботов После девятого модуля «Управление финансами продуктов компании» Нажмите на сайте businessprocess.company красную кнопку «Трансформировать компанию за год», чтобы зарегистрироваться, заполнить заявку и принять участие в программе Что сделала производственная компания? За год до пандемии заказала жизнестойкую систему управления, прошла цифровую трансформацию 27 офисных бизнес-процессов, оптимизировала процесс серийного производства и перевела офисных работников на удаленную работу за два выходных дня без простоя. Компания бизнес-процессов реализует программу цифровой трансформации в ролях директоров цифровой трансформации, бизнес-аналитиков и тренеров, экспертов и разработчиков жизнестойкой системы. Наш опыт работы в крупных отраслевых компаниях нефтегаз, «АйТи», «Телеком», «Производство общепит» и другие. Мы освободим ваше время для самого важного – для хобби, отдыха семьи, близких людей. Смотрите видео далее, и я подробно расскажу вам про программу «Цифровой трансформации».